Stranded Deep, так. Stranded, stranded, stranded deep. Заходим. М -м -м, как же здесь хорошо. Уютно. Призрачный стол, призрачная кровать. У меня есть все. Абсолютно все есть для моей процветающей жизни. У меня есть ктулху. Вот этот вот. Пускай спит. У меня есть.. Андрюха или как я тебя назвал, по-моему Андрюха, тебя по-моему Андрюха зовут, а я потом забыл и назвал тебя как-то по-другому и забыл <laughs> Ладно, с кем это не бывает, со мной такое обычно бывает Кабан, кабан малый, малой, как-то так я его назвал, уже и не помню, он немножко, он немножко сегодня не в состоянии Немножко от него мухи прут. Но это потому что он вчера так нажрался. Вы видели? Он вчера так нажрался. о, О, -о, -о, о боже. Он, он просто взял картошку, сделал из нее самогонку. Да, из картошки сделал самогонку. И начал пить. Просто так начал пить. Чего такое? Перед тем, как улететь на самолете. На закат. В закат. На закат, на закат. <гас> да твой! Перед тем, как улететь на закат, Перед тем, как улететь на закат на самолете, Короче, пацаны. Перед тем, как улететь... Я хочу поохотиться. Напоследок, показать просто. Просто показать. Показать, кто здесь батя этой акуля. Я, в общем-то, и доволен вот этим трофеем. Но я бы хотел, знаешь... Белую акулку замочить или кого-то посложнее, там Мегалодона. Что что мы в этой игре просто еще не делали? Строительство. Строили. Транспорт. Транспорт. Да транспорт тоже весь построили. Фермерство. Фермерством занимались. Что-что. Трофеи это да. А что? А где буря? Где дождь? Где вот это? <свеч> <свеч> <свеч> где это все? это за дочь я, я не знаю мы лук у меня есть кстати я его скрафтил но я им особо не пользовался давай давай охоту устроим давай охоту так мы в засаде с в засаде сидим так так э, что это такое как это спасибо а вот так это. А как ты как ты ты жопы стреляешь скажи мне пожалуйста ты смотри как я ее изрещитил Истреситьил в глаз попал, смотри в глаз попал, в глаз поп, бля, в глаз попади, пожалуйста. в глаз попади, я сказал, ты в глаз попадешь, серьезно? В глаз попал, ты видал, какой я точный, бля, вот эта точность попасть в глаз рыбе из из того острова. Ты ты просто не представляешь, какой я мастер. Я просто такой мастер, это это для меня вообще как бы типа easy. Нет, я ничего не курил. Я, в принципе, нормально. Немножко копс. Этот плод был для меня плотом. Он был хорош. Тут есть рыба, которую я, кстати, управлял плотом. Потому что берешь вот так рыбу. Хоп, и поехал куда тебе надо. Это, кстати, бах, который не пофиксили. К слову. К слову, но я тебе этого не говорил Все, мы готовы. Мы готовы. Полетели к авианосцу. Полетели, просто берем. Слетаем. И летим. У -у -у. Да, да, да не обижайся. Ну я. Да, я убивал. Я убивал твоих сородичей, твоих друзей. Ну что теперь поделать? Ради выживания. Вы меня кусали? Вы, вы как бы охренели? Вы просто брали меня и просто так кусали, как бы. Вот ты, а вот а ты опять начинаешь. Вот а за что ты коцаешь а мне? За а зачем? А я тебе что-то плохое сделал. Лишь что? Зачем? Три, а два, один. Краб полетел. До свидания, краб. Хьюстон вызывает краба. Краб, прием, прием. Доложите ситуацию. Скажите, пожалуйста, что происходит, краб. А, а я понял. Я понял, краб. Давай, давай еще а. раз. Хубаво. Вот теперь ты, короче, точно на небеса полетел. Все, передавай там привет от меня. Ты опять спускаешься. Ну все. Передавай привет. Все. Он на небеса полетел. Эй, давай, иди сюда. Сюда иди, давай, раз на раз. Хопа. Ай, прям головой стукнулся. Все, давай. Да он стукается в этот корабль. Бедный краб. Тихо, тихо. Главное, главное, сделать все немножко плохо. Так, все сделано отлично, по-моему. Хочешь, покажу фокус? Смотри на фокус, смотри. Смотри, видишь? Видишь текстурку? Хоп. Ее нет. Магия какая. Смотри, смотри, смотри. Вот даже по кругу обойду. Покажу, что это не какая-то там иллюзия, ты смотри. Опа! Ее нету. Чё там пикает? Нормально, то так все и надо. Нет, а не бушуй. Я понимаю, твою твой гнев. Пацан, тихонечко, тихонечко, но. Ну. Но... Ай-яй-яй, -я -я, одна палочка осталась. Вы действительно хотите покинуть остров? Серьезно, мы день простояли над самолетом? Ну как бы ладно А закрыть двигатель, алло, закроет ты его Двигатель торчит, он открыт, кабинка, закрой Вон она торчит Ну ладно Включить вентилятор, включить э, этот подкуриватель Включить пропеллеры, полетели Хорошо, а ты не хочешь закрыть вон ту штуку, нет? Не хочешь как хочешь, ладно Полетели Летим? Нет? Эй! Эй! Взаимодействовать! Чего-то там. Что-то нажимает. Как бы я не знаю, как этим управлять, если что. А ты откуда знаешь? Ты же вроде на самолете или Бля там вертолет стоит! Бля там вертолет стоит! Бля там вертолет! Увеличить обороты! Давай! Там вертолет мой стоит, как бы это аккуратнее, я его специально туда поставил. Как бы это. Как бы это там! Там это вертолет запустить, давай. Давай, все будет весело. Опа, а. Мы прям с места, сходу взлетели. Летим! А кто закрыл эту штуку? Она была не закрыта. И и все. Три часа спустя. У меня продолжает тикать здоровье. Летим до сих пор. Три часа летели. Ничего себе! И здоровье до сих пор пикает. Можно было бы уже захиляться, как бы. Все прекрасно, чу. Ай. Ай, отстань, Отстонь от меня. Что? От... Ай, а О! что? Что? Чего? Эй, какого? Где? Что? Хьюстон, мы падаем, мы где вообще? Бермудский треугольник, чего? Она до сих пор пикает. Титры пошли! Ура! Титры! Красавчик я! Я просто молодец! Титры пошли, титры! Ура! <свес> что ж, что, что я могу сказать про эту игру? Эта игра великолепна в своем, в своём, так сказать, гранже, знаешь? По поводу... Что по поводу выживания? Выживание мне понравилось. Да, оно тут слишком легкое. Тут, тут приземлился чувак с самолета явно какой-то богач, потому что он летел сам в личном самолете, пил там мартини, вот это вот все пожинал плоды, может своих трудов. Приземлился на остров, бах-трах, все сделал, дом построил, плод сделал, вертолет построил, всех убил, всех красава, все молодец, все сделал просто красавчик от бога, все знает все рецепты мира, создал вертолет, создал. Все. Ага. Вот, все. игра закончилась. Пожалуйста. День 8. Я 80 дней прожил на острове. Играл я в нее один день 11 часов 26 минут. Сюжет он... Ну, сюжет. Ну, сюжет. Ну и сюжет. Ну, сюжет. Ну, сюжет. Ну сюжет! Ну и сюжет! Ну и сюжет. Что? Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по Stranded Deep. Давай. Удачи. Бля, что происходит? Нет. Okay. Меня выкинуло!